Вот. Ну а я, как заявил, э, спою песню, она написана 20 с лишним лет назад, называется ⁇ Довольно ⁇ Я желе из желатина, размажу по уголочкам. Это и есть мой знак протеста, этим я поставлю точку. Угощать меня не надо шоколадом горьким ядом. распознавший вкус отравы, я сказать имею право. С меня довольно, скажу вам прямо. И хоть мне больно, я не упрям. Мы обычно добры, как ветер вольный, Я повторяю, с меня довольны. Всяк сверчок, знай свое место Баста, кончилась фиеста Чую, пахнет в небе дымом Мама, мама, жутким дымом Расщепился мирный атом Ни к чему ругаться матом Но сдаваться, как нарочно Не в моей природе точно С меня довольно Скажу вам прямо И хоть мне больно я неупрямый, обычно добрый, Как ветер вольный, Я повторяю, С меня довольно. Спасибо. Следующая песня называется ⁇ Последний выход ⁇ На сцене в заброшенном парке, смешной балохонный костюм ослепительно яркий, пусть зрителей мало прохожий до да желтая осень, Но, видимо, сердце так хочет, сердце так просит, А ветер, а ветер журшат. Лопавшее листвою, и жизнь пролетит словно миг перед тобою. Забавные пасы и тело движения, заучены тренировкой до изнеможения. Ангелов крылья. А, -а, а небо открыли а -а -а, белые крылья, а -а -а, время пришло, но вот неудача, и клоун споткнулся на пыльную сцену. Полы не шелохнулся, захлеб просмеялся, <смех> случайный прохожий. А клоун свой дух испустил, воскликнув: "О Боже! А, -а, -а, -а! в а -а -а -а! глаза закрыты?" Пришло, оно пришло, оно пришло, оно пришло Танцующий клуб на сцене в заброшенном парке Маэстро играет так весело и без помарки Видите мало, прохожий до желтая осень. Последний твой выход, маэстро, сердце так просит. Да, вот Как бы одну историю Две истории рассказал Сейчас будет третья история Она будет, скажем так, положена На ритмическую основу В стиле шансон Вот Дмитрий Студеный Как-то меня, вот я первый раз Исполнил эту песню, она называется Ромашки и Ванегут Но он так меня покритиковал немножко Но потом пару раз вспомнил про эту песню вот. И что-то такое мне дало обратную связь И я понял, что все-таки ее можно исполнять и Она имеет право на жизнь и потом еще у меня были положительные отзывы Поэтому, Дмитрий, с твоего позволения Ледокольную песню Ромашки его не гуд <музыка> Поэт зашел в вагон плацкартный бритый чуть, но аккуратный Надел штанцы влез в шлепанцы, прикинулся как то, как клепа в цирк, и только книга ванегута мне вдавала институты, а взгляд ума май простоты, что с ванегутом он на ты певучий как цыган, горячий как казан. Он разработал план, но что-то пошло не так. А за блядь, ромашки белые на зеленом бывают в любви промашки, трагичные определенно. Она любила ромашмашки, особенно если их много. Ах, как она била чашки, жаль, вот нашла другого, Поэт молчит и пьет чаек, Залез на полку, спит дружок, Видать, устал от суеты, И спит с ним Курт, с кем он на ты. Поэт крепким был доцо, он не богатый, спит, как слон. И только сердечная рана, Даже во сне тревожит рифмы титана. Проснулся и как бывает, прожить свою непростую, по пучику открывает, да только все это всует, а за окном, блядь, ромашки белые на зеленом. Бывают в любви промашки, трагичные определенно она любила ромашки, особенно если их много, и долларовые бумажки, вот и нашла другого Вамбай, варамбай, варам белые цветочки.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 Бывают в любви промашки, трагичные определенно. Она любила ромашки, а он был такой влюбленный. Эх, доставай, брат, рюмашки. Проехали определенно. Ну что, нормально? Трансляция нестабильная. Ситуация нестабильная. Да понятно. То такая песня, то сякает. что Это нестабильно как-то. Так. Что я хотел еще и спеть. Еще одну песню из моего такого творчества старого. Еще одна песня. будет называться «Динозавр». Я ее пел уже. На прошлом сотворчестве она так зашла, поэтому я ее еще раз спою: про динозавра, вот, тем более, Дим разрешил. да свой ужин отдать бы врагу, Рот на замок и не гугу. Истину не буду я искать да да да да да она живет во мне, но моя любовь по-прежнему во мне. И словно динозавр древний грустный, И во всем мне селища обезьяны. Я приготовлю кофе, он невкусный, И вина напьюсь не буду пьян. Как динозавр грустный, я без тебя. Я как древний, древний, древний. Я. А кто-то скажет, что все это блаш, все это блаш. Кто-то предложит нелепый кураж. Кураж, а я да хочу, хочу проснуться И просто тебе улыбнуться, И просто тебе улыбнуться, Ведь словно птеродактель Я печальный, Не поднимут крылья В небо душу. Кто не спросит, я не ответ Чаю, не открою на разборшку душу. Я как динозавр грустный. Я без тебя. Я как древний, древний, древний. Я И словно динозавр древний, грустный, И во земле снились обезьяны. Я приготовлю кофе, он невкусный, И вина напьюсь, не буду пьяный. Я как динозавр грустный, я Древний, древний, древний я... Спасибо. Жить. Не спрашивай меня,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 И если хочешь плакать, плачь, я с тобою слез не прячь, не порвется может быть и тоненькая нить, тоненькая нить и из глубины души, верою своей дыши, И держи за эту нить, верить, чтобы жить.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 Чай. А мы с тобой знакомы столько лет. Ты на меня сегодня не серчай, Но если хочешь плакать, плачь, я с тобою слез, не прячь, не порвется, может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 Жить, слышишь, верить. Жить, жить, жить, верить. Спасибо. Сколько еще у меня? Заключительная песня. А? Про какую? Не, я сейчас... Ну, там я исполняю то, что я исполняю. Про я сейчас спою. Когда несли ковчег завета, Давид пред Богом танцевал, Его жена, увидев это, Царю устроила скандал, Но Богу был весьма приятен Царя наивный этот пляс, Когда в любви Всевышний принимает нас, И даже На маленькой планете славим Бога, О -о -о -о! Э -э -э -э -э! Иисуса дети увидали, подняли слова, гам, кам гам, -гам, -гам ученики им запрещали, но Он сказал апостолам если умолкнут эти дети То камни все вас возобьют Непримолчимы мы во свете Прославим Бога там и тут Ведь даже ангелы, ангелы Все танцуют ангелы Ангелы, ангелы Славят Бога ангелы И мы как дети на маленькой планете славим Бога, ангелы, ангелы. Все танцуют ангелы, ангелы, ангелы. Славят Бога ангелы. И мы как дети. На маленькой планете славим Бога.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 Ангелы. и мы, как дети, на маленькой планете. Славим Бога! Спасибо. Ну еще, еще одну песню. Во славу Божию сделаю. Насана. Шаг и тьма рассеется И увидишь дивный свет Сердце верит и надеется На божественный ответ Видишь, видишь, кроткий царь На ослике едет Знать величие в простоте Вместе с иудейскими ребятами Мы поднимем ветви пальмовые Возликуем о Христе, Мессии нашим На вопросы сокровенные, На терзание души. Есть ответы откровенные, Их услышать поспеши. Видишь, видишь, кроткий царь на ослике едет. Знать величие в простоте, Вместе с иудейскими ребятами мы поднимем ветви пальмовые, возлекуем о Христе наших А. И струйкой устекает Кровь распятого Христа Все вопросы утихают У подножия креста Видишь, видишь, кроткий царь на древе Он поруганный распят Разбежались его малые, испугались и молчат, но в третий день вернется